Привет всем! Сегодня, я думаю, что многие еще сидят на карантине, ну даже если вы не сидите на карантине, борьба с коронавирусом по-прежнему продолжается. И поэтому сегодня я бы хотела поговорить о подвигах, а конкретно о том, как у одного человека может меняться его представление о подвиге. И этим человеком станет основатель школы Ничерен, соответственно, сам Ничерен. А в качестве референса я использую статью Жаклин Стоун, одной из моих самых любимых исследовательниц. Статья называется «Giving one's life with a lotus sutra in Nichiren's food», то есть «Взгляда Ничерена на самопожертвование во имя лотосовой сутры». Я очень советую почитать саму статью, потому что я из нее буду брать исключительно некоторые цитаты, и мои выводы будут ну, несколько отличаться от выводов Жаклин Стоун. Итак, что, во-первых, нужно знать о самом Ничерене, и его школе? Вообще, сама школа Ничерен это, она представляет собой очень большую традицию, в рамках которой можно увидеть практически все что угодно там есть и своя эзотерическая традиция очень неплохая и например светские движения, которые отличаются довольно ну, скажем не знаю можно ли это назвать яростным способом проповедования ну можно сказать очень пламенным и которые, в частности, придерживаются взглядов, что есть только один возможный путь <coughs> достижения просветления, и это, соответственно, путь Ничерена. Кстати, Ничерен сам придерживался, понятное дело, именно такой позиции. Но его отличало все таки не это, потому что... Ну, скажем так, среди патриархов буддизма трудно найти того, кто не считал свой путь единственно правильным. Ничарен считал, что одной из целей его существования является борьба со всеми другими неправильными учениями. То есть он считал, что лотосовая сутра является единственной по-настоящему ценной сутрой, все остальные либо неистинные, либо просто уже устарели. Его собственное учение является единственным возможным в Японии и единственным возможностью для Японии выжить и продолжить существовать как страна, является запрет на практически все остальные традиции буддизма. И еще он предполагал, что... Можно даже, в общем-то, и не читать лотосовую сутру, можно просто повторять нам умел то есть название самой лотосовой сутры, то есть достаточно просто в нее верить. И именно этот постулат привел его школу к процветанию, потому что народу это понравилось. Люди, которые, конечно, могли читать, но уж точно не могли читать сутры, вполне себе были рады, что у них есть такой простой способ достижения просветления. Это его роднит, кстати, со, школ... со школами Джо -До которые, правда, основываются на вере в Амиду. Но мы уже ушли немножко не туда. Итак, взгляды Ничи на самопожертвование были очень интересны. Он, во-первых, очень плохо относился к самоубийству, даже к такому аскетическому самоубийству, то есть просто забить на поддержание в себе жизни, он считал это полной ерундой, считал, что не может быть ничего лучше, чем прожить еще один день здесь, на этой земле, совершить какие-нибудь добрые поступки, опять же, проповедовать вот эту свою сутру. Но в то же самое время он считал, что умереть во имя лотосовой сутры – это как раз очень-очень хорошо. Каким образом можно, по его мнению, было умереть во имя лотосовой сутры? Можно было всегда проповедовать лотосовую сутру как единственную истинную, громить все остальные неправильные учения. Это, понятное дело, вызовет на истинного верующего, огонь критики, огонь насилия, и э, истинный верующий не должен ни в коем случае затыкаться, побоявшись этой критики и этого насилия, должен принимать все, что э, на его голову обрушится. И надо сказать, что Ничерен сам был очень последователем в этом. Он настроил против себя практически всех существовавших на тот момент в Японии деятелей буддизма. Если кого-то и не настроил, то, наверное, просто потому, что они не слышали о Ничерене, то есть он с ними никак не пересекался. Но что еще хуже, он умудрился настроить против себя и власти тоже. И в результате его жизнь, надо сказать, была весьма сложной. Он пережил две ссылки. Один раз его собирались обезглавить. Правда, так и не обезглавили. Еще на него было, по крайней мере, одно нападение. Но здесь я могу ошибаться, может, их было даже и больше. Известно одно самое крупнейшее, во время которых погибли некоторые его ученики. И сам он сильно пострадал. То есть, можно сказать, что он знал, о чем говорит. Но нас в данном разрезе больше всего интересует то, как менялось его представление о подвиге во имя лотосовой сутры, ну и вообще подвиге истинного буддиста. И мы можем видеть очень интересную тенденцию у самого Ничерена. Дело в том, что когда он приводил примеры этого самого самопожертвования во имя лотосовой сутры, как ни странно, поначалу он отсылался именно к тем, кто совершил, ну можно сказать, что-то скорее близкое к самоубийству. То есть не тех, кто пострадал от лотосовой сутры, а тех, кто принял решение уйти из жизни. И вот, например, что он писал перед своей высылкой на Изу. А может быть и уже в ссылке тут не совсем понятно. Он приводил в пример, как вот таких страдальцев за веру, например, Сэссен Доджи, Бадхисат Короля Лекарств, Фумьо. Чем они отличаются? Первый Сэссен Доджи предложил свое тело демону за возможность узнать больше. Второй за то же самое предложил свою кровь и костный мозг. Третий лекарственный король, король лекарства, там по-разному это переводят яко, в общем, если по-японски, он сжег свои руки в качестве подношения, и четвертый предложил свою голову за дхарму, Фуме. То есть получается, что ну, как бы, он все-таки склонялся к такому осознанному самоубийству в тот момент. Ну, можно предположить, что это так. Но в то же самое время это только начало его взглядов, они потихонечку менялись. И что интересно, они просто начинали включать в себя все больше и больше всяческих персоналей, которые он ассоциировал с собой. Вот, например, когда он повторно был арестован и его уже собирались сослать на этот раз в Саду, вот что он писал. Он опять же приводил в пример тех же самых Сесен, Доджи, Яко, но теперь он включал еще королей Сенью и Утоку. Кто такие короли Сенью и Утоку? Это предыдущие перерождения буду Шакемуни, которые, кстати, даже не в лотосовой сутре появляются, а не в нирвана-сутре. Сеньо казнил брахманов, которые критиковали дхарму, а Утоку защитил чистого сердца монаха от других нечистых сердцем монахов и погиб от нанесенных ран. И эти фигуры, ну, их можно считать уже немножко переходным вариантом. То есть первый вообще никого вообще не погибал, он наоборот убил своих врагов. Второй погиб, но вряд ли он собирался именно погибать. Вот такой вот переходный момент. Дальше. Чем ближе его отправка на саду, тем больше у него этот список фигур, с которыми он себя ассоциирует. И на этот раз он пишет, в Индии Арьясимха был обезглавлен королем Даммира, Арьядева был убит еретиком. еретиком. наверное. В Китае монах Джудаошен был сослан в горы. Учитель трепетака Фадао был клемен. И сослан тоже. Все эти люди отдали жизни за лотусовую суду. То есть здесь уже появляются люди, которые были просто сосланы. То есть можно предположить, что в этот момент Ничерен начал задумываться о том, что «а может быть я и не умру, может быть я и выживу, просто буду сослан». И, возможно, здесь у него появляется впервые осознание того факта, что отдать свою жизнь за сутру — это не значит именно умереть за сутру. Дальше больше. Список растет. Уже в тот момент, когда он был во второй ссылке, в саду. Кстати, это момент, когда он выжил хотя он считал, что он погибнет. Дело в том, что по пути в саду его собирались обезглавить, но не обезглавили. Есть разные мнения насчет того, почему это произошло. Есть очень красивая легенда, что его даже уже собирались обезглавить, но молния ударила в меч. Понятное дело, все присутствующие испугались и отпустили его. Красивая легенда, но есть мнение, что, возможно, Передумали значительно раньше, просто потому, что убить монаха, тем более очень известного монаха на тот момент, как-то ну, нехорошо. Может быть, его изначально не собирались убивать, а хотели просто напугать, чтобы сидел тихо на сада и не рыпался. Трудно сказать. Но как бы то ни было, он действительно пережил момент такой серьезнейшей опасности, когда он был абсолютно уверен, что до сада он живым не доедет, тем не менее доехал. И, наверное, это заставило его о многом подумать и немножечко пересмотреть свои взгляды на то, что все таки лучше умереть за Дхарму, лежит да, за Дхарму. И вот уже в ссылке он включает в список тех, с кем он себя ассоциирует, самого Шакямуни, которого... Значит, критиковали етики великого учителя Тянтая. Это, кстати, создатель школы Тендай, который подвергся цензуре. Так, Кто у нас там дальше? Дэнгио, то есть Сайчо. Это уже основатель школы Тэндай в Японии. За что? За то, что он был критикован монахами. Дальше у нас следуют Кумараджива, который отправился в Китай, Деньги, который тоже отправился в Китай, Арьядева и Арьясимха, король лекарств. Дальше он даже упоминает принца Щетоку Таиши, который, согласно одной легенде, содрал кожу со своей руки, чтобы записать. С То есть э, у него все больше появляется тех, кто не умер, кто выжил. Тех, кого критиковали, но они продолжали, продолжали делать, продолжали э, проповедовать, следовать правильным путем. Э, на мой взгляд, это довольно интересное изменение. Но дальше все еще интереснее. Дело в том, что именно в этот момент, скорее всего, Ничерин задумывается о том, насколько он сам делает все, что может ради Дхармы. И приходит к мнению, что, наверное, все таки выжить и проповедовать Дхарму своим методом щаку-боку, то есть обрушиваясь на неправильное учение, это наиболее правильное. И здесь у него впервые возникает Такая интересная концепция, что проповедовать харму нужно соответственно тому времени, когда ты проповедуешь. То есть цель не оправдывает средства. Средства должны соответствовать цели и, соответственно, времени, в котором, это, ну, в котором практик идет к этой цели. Поэтому он считает, что в какой-то момент раньше, может быть, можно было и непременно умереться, хармы, но сейчас лучше жить. И именно тогда он воспринял вот этот свой метод, преподав... свой метод проповедования отхармы как самый правильный, самый соответствующий тому времени, в котором он живет. Здесь он в, одном из своих... в одной из своих работ он говорит очень красивую фразу, которая мне нравится, что «когда нет бумаги, на которые ты можешь записать сутры. Ты должен содрать кожу со своих рук. Но зачем сдирать кожу со своих рук, когда в Японии хватает хорошей бумаги? Мне очень нравится эта фраза, на мой взгляд, она очень мудрая. И в дальнейшем, что интересно, он приходит к еще более, скажем так, приземленным взглядам. Уже в ссылке и после, когда он находился в весьма стесненных условиях, то есть уже после того, как он достиг своего ссылки, места ссылки на саду, он впервые задумывается, по всей видимости, о таких повседневных подвигах. То есть он страдает от голода, холода, одиночества. И в этот момент что его радует больше всего? Например, когда его ученица приходит его навестить вместе со своей э, новорожденной дочкой. То есть в одиночестве вообще через проходит пешком, э, действительно огромный отрезок пути, просто чтобы увидеть учителя, ну и, наверное, может быть, принести ему что-нибудь, а может и нет может просто навести. Его это впечатляет настолько, что он ставит ее в ранг вот этих вот мучеников за веру. А впоследствии он пишет своему ученику, который посылает ему рис, о том, что это невероятно достойное деяние, просто вот лучшее что-то мог сделать. То есть постепенно у Ничерена формируется вот эта концепция того, что средства должны соответствовать времени, должны соответствовать цели но и окружающей среде, скажем так. Он начинает как бы соизмерять те прежние невероятные подвиги, и подвиги современные, понимать, что нет, сейчас Задхарму лучше не умирать, за Задхарму нужно жить. И мне кажется, что этот, эта трансформация очень хорошо подходит к, современ, к нынешнему времени, когда нам не нужно умирать, нам нужно жить. Когда лучшее, что человек может сделать, — это не заразиться и не заразить других людей. И интересно, что именно в это время очень часто я натыкаюсь на то, как люди отсылаются к, этому, к этим взглядам Ничерена, на то, что самое лучшее, что ты можешь делать, это... Ну, как бы найти способ проповедования, найти тот способ свершения подвига, который актуален именно сейчас. Мне кажется, что на самом деле у меня есть такая концепция. Я каждого деятеля буддизма за что-нибудь люблю непременно. Некоторых я люблю, конечно, больше, чем других. Увы, здесь я немножко дискриминирую. Но... Наверное, не нечеряно а я люблю именно за это, за его очень точную концепцию подвига. Надеюсь, что вам она тоже понравится и, может быть, немножко поддержит в это тяжелое время. Спасибо. Пока-пока.